Слава, хочу, чтобы ты стал Следующим президентом, но только на 4 года Знаете, вот Дмитрий Я честно вам скажу, я уже и не знаю Хочу ли я этого сам Да, потому что Свергнуть путинский Режим мы свергнем Те вещи, которые мы должны Сделать, сделаем А потом, не знаю, что-то неохота Мне, если честно, это не кокетство Какое-то, потому что Я вижу, что то ли Россия не готова к тому, чтобы принять народовластие, то ли мы не готовы, чтобы это народовластие дать Последнее время вот это вызывает у меня уныние, потому что этого периода я перестал видеть То есть раньше я его видел очень четко и понимал, мы делаем эти шаги, эти шаги эти. Я, Шаги никуда не делись Я понимаю, что мы их сделаем Но вот когда появилась еще Уже явно, она всегда была Но появилась уже явно Такая константа, как Китай У меня появилось ощущение, что Все будет несколько по-другому